У вас есть дизайн-студия в Москве или другом городе? Станьте еще успешнее. Закажите продающий видеоролик для вашего бизнеса. Согласитесь, хорошее видео привлекает гораздо больше людей, чем текст или картинка. Оно ищет клиентов за вас. Ролик приглашает зрителей на ваш сайт, превращая их в реальных заказчиков. Видео сэкономит время на звонки клиентам, бесконечные встречи и ненужные презентации. Очевидно, любую информацию можно указать в видеоролике, а это прощает путь клиента от рекламы до заказа дизайна интерьера. Что даст продающий видеоролик студии дизайна интерьера? Несомненно, он повысит уровень доверия к вам, как профессионалам. Ролик оставляет яркий отпечаток вашего портфолио в памяти клиентов. Ваши клиенты при помощи видео смогут получить ответы на самые частые вопросы. Например, как давно на рынке ваша студия дизайна интерьеров? На каких дизайн-проектах вы специализируетесь? Почему надо заказать дизайн-проект интерьера именно у вас? Может быть, у вас есть специальные скидки от мебельных салонов? Есть ли видеоотзывы от ваших довольных клиентов? Что же получит студия интерьера, заказав ролик у нас? Мы снимем и запустим продающие видео с вашим уникальным предложением, а также продвинем его по тематическим каналам на YouTube, Facebook и Instagram. Это сделает ваш бренд еще более ярким и узнаваемым. Кстати, сегодня цена рекламы с помощью видео в 5-10 раз ниже стоимости клика в Яндекс Директ благодаря низкой конкуренции. А как же реальные встречи с заказчиками? Спросите вы. Конечно, они нужны, чтобы подписать договор на разработку дизайна интерьера. Оставляйте заявки на видео, пишите, звоните и подписывайтесь на наш канал.